Многие пациенты задают вопрос, смогу ли я избавиться от своей проблемы при использовании лекарственных препаратов. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете все о потере эрекции. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы получить памятку о всех факторах риска. При нарушении эрекции человек не может совершить полурак. Ему не хватает ригидности члена для введения в пути соответственно удовлетворение себя и полового партнера. Вот если этот процесс существует и мужчина оценивает адекватно это состояние, то ему нужно обратиться к уроку, либо к андрологу. Егидность – это состояние полового члена, физическое, нормальное состояние, при котором человек адекватно может совершить полуакт. Приходя на прием, человек жалуется, что он не может завершить полуакт, либо у него плохая реакция. В этом случае необходимо очень тщательно расспросить человека о жалобах. Вот, дать ему заполнить опросники, международные опросники, которые а, указывают конкретное состояние, конкретные вопросы. Вот И на основании этих опросников мы можем сделать предварительное заключение и назначить туда обследование. Так как эрекция – это сосудисто-нервный, Психологический акт, вот, то человеку нужно исключать несколько проблем. Это с точки зрения психологии, то есть психологические моменты, моменты общения, там, моменты конфликтов в семье, потом органические проблемы, проблемы с сосудами, гормональный фон, так как коррекция это гормонально зависимое состояние и физиологические аспекты, то есть бытовые аспекты в том числе. Человек может работать там бесконечно долго и просто ему нет времени на адекватное состояние, нет полуопартнера. Обязательно назначается анализ крови на гормоны. Если мужчина, мужчина старше 45-50 лет назначается анализ крови на ПСР для того, чтобы потом планировать терапию при выявлении каких-то отклонений. Также необходимо сдать анализ крови, общий, анализ мочи, кровь на холестерин нужно сдать биохимические показатели. Также можно необходимо пройти общеурологическое исследование для исключения воспалительных заболеваний даже при отсутствии жалобы у человека. Чаще всего они начинают сыровать нарушения реакции с какими-то состояниями, урологическими заболеваниями, инфекцией, простатитом, еще какие Хотя на самом деле не эти заболевания не связаны с эрекцией, вот Они могут быть параллельными с присутствием человека, но в целом они никак не сказываются на Обязательно мы ищем заболевания, которые приводят к нарушению, нарушению либо, так скажем, Поражение сосудистой системы это сахарный диабет, это артериальная гипертензия, это самое распространенное часто заболевание. Вот. Затем мы ищем гормональный дефицит, ожирение пациента, гиперхолестерин, психическое заболевание, депрессия, Час, чаще всего это депрессия. Вот. И, соответственно, вот эти моменты мы должны рассматривать. Синдром усталости, шум, Моментов много, которые мы должны исключить в В настоящее время многие молодые люди используют препараты силденофила, то есть виагры для каких-то моментов развлечений, там, удивлений своих половых партнеров. Вот. При этом они используют еще и алкоголь, другие вещества, которые несовместимы с приемом данного препарата. Все это очень может негативно повлиять на состояние здоровья и вызвать очень серьезные тяжелые последствия для таких органов, как головной мозг и желудочно-кишечный тракт. Лучше всего проконсультироваться с специалистом, если есть проблемы. Если у человека выявляются психические заболевания либо состояние депрессии, ему показана консультация психиатра либо сексопатолога вот, с раскрытием всех нюансов и моментов которое приводит к этому состоянию. Если мы находим органические заболевания такие как сахарный диабет, ожирение, эндокринологические заболевания, заболевания щитовидной железы, то, соответственно, мы направляем пациента к эндокринологу для коррекции и для оценки дальнейшего состояния. Если мы выявляем у пациента эректильную дисфункцию связанную с поражением уже со стойким поражением сосудов, мы должны рекомендовать до обследования более в широком масштабе – это МРТ полового члена, сосудистые исследования, рентген-исследования с введением контрастных веществ для оценки проходимости сосудов. Если сосуды начинают страдать и приводят к дисфункции, назначаются оперативные методы коррекции, в том числе и протезирование полового члена. На сегодняшний день существует много различных методик, на них мы остановимся подробнее следующий раз. Если мы выявляем расстройства, связанные с приемом лекарственных препаратов, еще какие-то моменты, то, соответственно, мы корректируем лечение. На сегодняшний день существует, на самом деле существует очень эффективное лечение лекарственными препаратами, вот, препараты на основе блокаторов фосфодистераза. В наше время их очень много, разновидностей с пролонгированным действием, с коротким действием, но приблизительно эффект у них одинаковый. Мы относимся очень положительно к этим препаратам. Они помогают оказать пациенту, ну, так скажем, экстренную помощь, вот, чтобы не формировался порочный круг. Но в любом случае мы должны назначать это осторожно, чтобы не было зависимости. И все-таки мы должны раскрыть причину дисфункции. Вот, для того, чтобы ну, на самом деле уменьшить риски с приемом препаратов. Любые препараты в том числе блокаторы фосфодистораза имеют побочные эффекты. У некоторых эти побочные эффекты очень сильно выражены и они могут приводить к стойким головным болям, к покраснению там, ушей, глаз, и тошноты, рвоты, и диспептическим расстройствам, то есть этот момент должен рассматриваться индивидуально. Вот. Также существуют лекарственные препараты инъекционные, они Данные препараты также рекомендуются пациентам, вот, тем пациентам, которым не помогает терапия первой линии, которую мы перечислили. Это препараты на основе простагландинов, считаются инвазивными, вводятся в половой член. Тоже у них много побочных эффектов, но они помогают отодвинуть. Там, сроки оперативного лечения на длительный срок и понимать вообще, как помогает или нет лечения. Существуют, на самом деле, коммерческие названия препаратов и существуют названия, так скажем, химических веществ. Препарат Viagra – это сам, самый такой распространенный и значимый препарат. Также существует много дженериков, вот они сейчас свободно распространены в аптеке. Там, силденофил, Силденофил – северная звезда, Вектора. В общем, их целая куча. Здесь уже в зависимости от стоимости и от предпочтений человека, который уже пользовался этим препаратом. То есть тут уже индивидуально. Многие пациенты задают вопрос, смогу ли я конкретно вылечиться от своей, ну, избавиться от своей проблемы, принимая лекарственные препарат, такие как силденофил, блокаторы фосфодистеразы навсегда. Ответ врача обычно заключается в том, чтобы объяснить человеку, что это не так, это препараты первой линии лечения, они чаще всего симптоматические и по помогают только справиться с этим на начальных этапах диагностики. Вот. Также они могут использоваться как тест на сосудистую реакцию, но излечить от проблемы они не смогут, нужно разбираться, ну, нужно зрить в корень, грубо говоря. В зависимости от той ситуации, которая привела к нарушению реакции, Сроки лечения могут быть разными, если это психиатрические заболевания, психические заболевания, депрессии, они могут протекать годами, соответственно, человеку требуется постоянная помощь психиатра, психолога, нормализация там, семейных отношений, труда отдыха, режим на работе, в общем, все моменты. Если это органическое состояние, связанное с нарушением сосудов, поражением сосудов, соответственно, терапия тоже по жизни, вот. если это состояние, связано с какими-то острыми стрессовыми ситуациями, то лечение может ограничиться месяцем, и у человека восстановится все полностью рекция, ригидность. Он будет жить полноценной жизнью. Если у человека проблема решилась при использовании лекарственных препаратов, при соблюдении всех рекомендаций врача, не исключено, что она может вернуться. Пугаться не стоит, нужно действовать по ситуации и обязательно прийти к специалисту и проконсультироваться. Очень сложно человеку саму справиться с этой проблемой. Опять-таки повторимся, что чаще всего проблемы с эрекцией – это 80%, 90% случаев – это проблема психологическая. Соответственно, мы должны исключать все моменты, которые приводят к нарушению нашего психического благополучия. Это разные моменты, то есть соблюдение режима трудоотдыха, отдыха, занятия спортом, посещение каких-то культурных мероприятий, просто общение с друзьями, там, с семьей, с детьми, то есть это все помогает. В нашей практике мы стараемся придерживаться европейских стандартов, это рекомендации, стандарты европейской ассоциации урологов, андрологов, которые ну, говорят и показывают, как нужно правильно назначать поэтапно схемы лечения. Это гарантирует врачу и пациенту стойкий эффект при адекватном соблюдении всех мер. К сожалению, мировая статистика, и в том числе российская, она не совсем утешительна в этом заболевании. Множество людей в мире мужского пола от 18-19 лет и до 70-80 лет имеют и могут иметь эти проблемы. По статистике каждый мужчина хоть раз в жизни испытывает проблемы с эрекцией, но не всегда эти проблемы уходят в длительное состояние. Вот. Даже при минимальных симптомах лучше проконсультироваться. У специалистов Альфа-центра здоровья накоплен большой опыт в лечении и диагностике эректильной дисфункции. Если вы столкнулись с такой проблемой, приходите, мы вам поможем. Нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить весь список факторов риска ректильной дисфункции, потери эрекции.